и делать более легкие результаты. Дальше я покажу свои три кейса, каких результатов добился и за какой период. Первый кейс. компании Stars заработал 1 миллион 343 тысячи лично приглашенных партнеров 353 человека. Общее количество 3331 партнер за три месяца. Круто. Вложил всего лишь где-то 10 тысяч рублей в компанию и сделал 130 иксов. Uh, второй кейс, живая очередь, заработал 735 тысяч рублей, лично приглашенных партнеров 120 человек, общее количество 3593 партнера за 2 месяца, вложил тоже около 10 тысяч в компанию и где-то 10 тысяч рублей в рекламу, то есть 73 икса. Uh, Третий кейс. Третий кейс у нас компания Lyconet заработал 7162 евро. Лично приглашенных партнеров 136 человек, общее количество 1929 партнеров за 4 месяца. Вложил в компанию всего 200 евро. После этого я понял, как сделать свои, свою цифровую воронку более навороченной, автоматизировать. И я потратил еще 3 месяца на разработку своей новой воронки. И когда запустил ее, я заработал 1 миллион 200 тысяч рублей за два месяца. Потом, до нынешнего времени, я только оттачивал эту стратегию и передавал ее партнерам. Сейчас у меня стабильный доход в среднем 500-600 тысяч рублей. Я помогаю партнерам создавать свою воронку, визитки, продающие группы, как вложить 3000 рублей и заработать с сетевым от 100 тысяч рублей и выше. В общем, система интересна своей эффективностью, не уже хочется перейти детально кейсам партнеров, которые зарабатывают отличные деньги. Кто-то делает первые 100 тысяч рублей с нами, кто-то 200 тысяч, кто-то уже заработал 1 миллион 600 тысяч рублей в месяц.